Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Мурмсов, компания Natom Group. Я сегодня в кадре не один, я сегодня в кадре с Артемом Серебренниковым. Привет. Это кто то у нас? Я у нас руководитель филиала компании ТЦ в Уральском федеральном округе. То есть это у нас представитель по Уралу приехал к нам на объект. Мы стали часто практиковать такую штуку, что у нас на объекты приезжают представители различных брендов и проверяют правильность сборки технологий и всего прочего. По различным направлениям. Сегодня мы находимся на нашем действующем объекте, на котором выполнялись работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения. И на этом объекте мы сейчас как раз таки с Артемом пробежимся по качеству сборки, все ли было правильно и я тебе слово передаю. Макс, ну спасибо тебе, что пригласил. Я очень надеюсь, что это не образцово-показательный объект и деревня. Я перед съемкой походил, посмотрел, пальцем поковырял, Он придраться на самом деле... Не нашел к чему. Применена значительная часть материалов из наших каталогов, и инженерная сантехника, системы трубопроводов, и канализация, и э, все собрано в соответствии с нашими пожеланиями, а где-то даже требованиями. Я очень рад э, и за вас, что вы это дело все впитали, как, как инженеры, как монтажники, за себя, что мой материал находится в надежных руках. Ну и очень радостно видеть, что вся система трубопроводов, которые подключена наша инженерная сантехника, ну, собственно, не только наша, но и дружественных брендов, все трубы изолированы, все соединения, фитинги также в изоляции, защищающие от агрессивных средств, плюс водорозетки закрыты нашими шумопоглощающими элементами. Ну, то есть это нам как следствие дает то, что заказчик, открывая смеситель, не будет слышать каких-то посторонних звуков, кроме звука, льющегося в раковину или, или не в раковину воды. То есть, ну, посторонних шумов здесь уже не будет очень круто в части профильной системы ну я не могу сказать что это редкость очень классно то что все соединения все примыкания к стене произведены через шумы виброизоляционные прокладки то есть соответственно опять же все вибрации все шумы передающиеся в, на конструкцию через систему через трубу снимаются за счет дополнительной изоляции, и опять же, это э, создает дополнительный уровень комфорта для конечного пользователя, для жильцов, которые будут жить. Ну, то есть, грубо говоря, э, человек, находящийся за стеной, не будет слышать, что кто-то смыл в, в туалете воду или что-то в таком ключе. Ну, в равной степени, как и то, что у нас в душевой зоне, э, под э, пространством, на котором человек будет стоять во время приема душа, Находится звукоизоляционный мат из рубленой резины, uh -huh. соответственно, которая также снимает шумы в значительной степени. То есть это комфорт и для того, кто находится непосредственно в душевом пространстве, и для людей за стеной, и для соседей снизу в равной степени. Очень круто, мне прямо очень нравится. Мы на этом объекте использовали новые кронштейны. Под трап. Не так давно они появились в нашем каталоге. Те крепления, на которые устанавливается сифон перед тем, как заливается стяжка. Раньше мы повсеместно использовали более-менее привычные пластико-металлические ножки, угу. на которые устанавливался сифон. То есть сейчас чаще применяются подобные крепления, угу. которые позволяют нам довольно легко регулировать и сифон по высоте. То есть это упрощение работы монтажника, монтажника. в первую очередь для минимизации возможных Ошибок на раннем этапе для того, чтобы потом, когда мы приступим уже к чистовой отделке, для плиточника не было э, каких-то неприятных сюрпризов в части того, что как -то не выставили, не выведен уровень, где-то сифон сбился, еще что-то в таком ключе. Ну, то есть, это про то, что, чтобы снимать себя в головную боль на там, позднем этапе, ну и соответственно не оправдываться перед заказчиком в части того, что ой, ну это дизайнерское решение, почему у нас уклон в другую сторону, нежели это нужно. Ну, шучу, конечно. Артема Владиславовича мы отпустили, и я решил записать на этом объекте более подробный ролик про ту сантехнику, которую мы сейчас собираем. Сантехника на самом деле ничем не отличается от той сантехники, которую мы собирали год назад, но она постоянно претерпевает какие-то изменения по комплектации. Давайте просто пробежимся. Что у нас здесь есть? У нас, первое, Вот в эту квартиру находился перед входом, где у нас выход из квартиры. Вот Вход в квартиру у нас был выполнен таким образом, что тройниковая система внутри пола идет часть на эту ванну, часть идет в кухонную зону и часть идет а, в другой санузел, который есть также в этом помещении. Мы этот ввод перебрали, а, сделали его тем же самым материалом, что и делал его застройщик и завели полностью от входной двери сюда новые трубы. И вот у нас начинается внутриквартирная разводка. Сейчас мы ставим на большинство объектов такие короны текающие, которые называются теко. Это Италия. До этого мы ставили авинтроп. С авентропа были какие-то небольшие м -м, перебои. Мы стали возить теко и ставить теко. Чем Тека хорош, допустим, вообще в принципе по отношению к любым другим кранам отсекающим? Тем, что он цельнометаллический, то есть у него нет никаких дополнительных соединений, как с этой стороны, так и с этой стороны. То есть ни, ни на вводе, ни на выводе нет никаких резьбовых соединений. Но этот кран является очень хорошим с точки зрения обслуживания. Здесь снимается гайка и тот шар который находится внутри его можно достать заменить и вам не надо будет разбирать полностью всю систему то есть если у обычного крана вам чтобы разобрать и достать допустим шар полностью надо разобрать все резьбовые соединения то в этом случае резьбовые соединения все остаются неподвижными то есть сборка остается вся та же самая откручивается вот здесь гайка достается шар заменяется и все вы починили этот кран также производитель говорит о том что они не закисают плюс ко всему у него также есть рычаг, как у Авентропа. Авинтроп мы ставили почему? Потому что они не закисают, У а тоже есть рычаг, удобный под пальцы, чтобы не просто вот так а, поворачивать, да, а чтобы можно было хват взять, и чтобы любая девушка не особо сильно также могла кран в случае аварийной ситуации перекрыть. Дальше, какие у нас изменения? Мы стали ставить систему от протечек «Нептун». Мы ставили гидролог, сейчас перешли на «Нептун». Объясню Почему? Изначально я считал, что гидролог самая такая продвинутая система, но когда мы побывали на мероприятии, посвященные конкретно бренду «Нептун», мы узнали о том, что гидролок, да, у них есть там аккумулятор встроенный свой, и гидролок на самом деле максимально примитивный, то есть есть включить при аварии, при аварии закрыть, открыть краны. У «Нептуна» что есть? У него есть первое в максимальной комплектации это Wi-Fi. То есть теперь вы можете а, через приложение управлять системой от протечек, находясь в любой точке мира. И если вдруг, уезжая в отпуск, вы забыли отсекающие экраны закрыть, то находясь на другом конце э, мира, да, вы можете с телефона это все закрыть. Также у системы Нептун есть вот такие вот поворачивающиеся элементы, которые отвечают за закрытие экрана в аварийной ситуации. То есть... Если у вас нет света, если у вас не работают, допустим, там какие-то эти и закисли эти краны, что на самом деле маловероятно, вы можете механическим путем закрыть шары а, внутри а, электромеханического крана. Дальше. У «Нептуна» сделана очень такая продвинутая штука. В этот блок можно поставить а, датчики, точнее не датчики, а модули, которые отвечают за беспроводные датчики. И тем самым вам не надо дополнительных, как у гидролока, покупать э, таких вот приблуд, которые там проводами подцепляются. Вы просто открываете здесь, вставляете модуль, и у вас уже появились беспроводные датчики. Также в максимальной комплектации, а ее можно докомплектовывать постепенно, можно сделать э, привязку к счетчикам. То есть смотрите, если в вашем доме нет телеметрии, то вы можете спокойно поставить сюда модуль, который отвечает за телеметрию, и подключить сюда счетчики на воду к этому блоку. И показания со счетчика будут передаваться вам в приложение. И лазить теперь вам в сантехническую нишу вообще абсолютно становится незачем. Что у нас дальше? Дальше у нас стоит обратный клапан. Обратный клапан нужен в любой э, системе современного ну, инженеринга будем так говорить. Обратный клапан, он э, устраняет перетоки с горячей на холодную воду. А тем самым у вас нет просто элементарно э, перерасхода по горячей или по холодной воде. Также он удобен, когда э, вы ничего абсолютно не понимаете в этой штуке, когда у вас от, отключили горячую воду, и вы решили воспользоваться водонагревателем. Так вот, чтобы вы не топили полностью воду для всего стояка, который находится в вашем подъезде, есть обратный клапан, то есть обратный клапан в одном направлении воду пускает, а в обратном ее, соответственно, не выпускает. После всего этого удовольствия у нас стоит фильтр. Это металлизированный фильтр, в котором есть много-много разных сеточек, тоненькой, очень достаточно мелкой фракции, 95 микрон. Дальше по схеме у нас стоит вот такой фильтр, это фильтр неживейки, то есть колбаса, да, там внутри стоит Арагон 3 фильтр, который убирает примесь тяжелых металлов. Для чего это надо? Чтобы на вашей сантехнике просто элементарно не появлялся белый налет или рыжий налет. Фильтр также достаточно удобный. Вот у него колба. Объясню, в чем суть. Обычно, когда вы снимаете фильтр, он у вас полностью заполнен водой. И вы трясущимися руками пытаетесь не пролить это все, чтобы слить в унитаз воду. Для того, чтобы достать сам картридж. У данного фильтра, у гейзера, у него тоже есть вот такой вот участок, на который можно поставить кран. И смотрите, фильтр не самопромывной, но плюс какой вот этого крана, вы просто сбрасываете излишнюю воду, и когда вы откручиваете фильтр, да, вы его снимаете, то вы уже не боитесь эту воду пролить, то есть просто для людей. Дальше у нас а, вся разводка сделана на меди, это у нас Viego, а, идет подключение к водонагревателю, водонагреватель это у нас плаги, это немцы. Сделан адаптированный под Россию, но немецкой сборки. 8,8 кВт, достаточно мощный, в моменте нагревает воду. У него есть определенная своя пропускная способность, но его достаточно для квартиры, чтобы несколько потребителей работало в один момент. Значит, дальше у нас идет гребенка. Гребенка у нас распределяет потоки воды по разным потребителям, которые идут там, на стиральную машинку, на посудомоечную машинку, на кухню, на ванну, на раковину и все прочее для чего собственно это сделано для удобства чтобы можно было просто элементарно перекрыть воду в случае аварийной какой-то ситуации или замены и выхода из строя там какой-то детали на конкретном участке и плюс ко всему когда мы собираем всю систему через гребенку мы получаем следующее у нас труба допустим вот смотрите вот у нас есть крайняя труба да она идет цельная, и в этот участок она приходит цельная то есть у нас нет никаких дополнительных соединений внутри стены как-то, различных уголков, там, муфт и всего прочего. У нас цельная труба, она идет отсюда, здесь у нас участок будет видимый внутри шкафа, который мы здесь будем делать, и она приходит конкретно на потребителя. Вероятность э, того, что лопнет что-то там, какое-то соединение в стене, мы его минимизируем. Что относительно профиля ТЦ. Вот смотрите, мы с профиля ТЦ здесь собираем весь конструктив. В этом участке у нас по проекту будет мебельное решение, здесь у нас будет верхний душ стоять, здесь у нас регулировка этим всем. И в этом участке у нас будут полки, которые мы запланировали здесь сделать уже из керамогранита. И чтобы не городить разные металлоконструкции, то это профиль ТЦ, там или КНАУФ, или еще какие-то другие конструктивы, мы берем одно инженерное решение от одного бренда и полностью закрываем им весь вопрос по конкретному санузлу. Что мы стали делать еще из дополнительных таких моментов, которые мы раньше не делали? Вот смотрите, у нас стоит Нептун, у него стоят проводные датчики проводные датчики можно сделать и беспроводные, так как трассы удаленные, но когда у нас есть возможность протащить кабельную продукцию по полу, то естественно мы ее заложим сразу, чтобы заказчик у нас не тратил деньги на беспроводные датчики на системе Нептун. Вот что мы стали делать, датчики мы просто не, не просто стали закладывать, мы их стали закладывать вот в такую гофру. Гофра достаточно тонкая, кабель тоже сам по себе, проводочек, который там идет, он тоже достаточно тонкий. И у нас от этого участка по всему объекту, в зоны, где у нас стоят потребители на воду и водоотведение, разводится вот такой шлейф вот этих гофр, в которых у нас заложены все датчики. После чего, смотрите, вот допустим у нас есть выведен датчик в гофре вот таким вот образом. Пока идут монтажные работы, он у нас заклеен скотчем, чтобы его нельзя было повредить. После того, как у нас здесь уже будут производиться работы, работы по укладке керамогранита, в этой зоне у нас, как вы можете заметить, у нас здесь раковина, мы этот датчик сделаем в пол. Сделаем под него отверстие, в которое заложим этот датчик, сделаем гидроизоляцию этого участка и просто сверху закроем его вот таким пятаком из того же керамогранита, что и а, основная укладка по этому помещению. В случае замены этого датчика, либо повреждения этого провода, я, конечно, не знаю, что должно произойти, чтобы провод можно было внутри гофры повредить. Но для того, чтобы можно было провод заменить, мы как раз-таки используем саму гофру. Как я уже сказал, с этого санузла мы выполнили полностью разводку по всей квартире, и у нас здесь несколько мокрых зон. Это зона кухни, здесь у нас зона гардероба, здесь постирочная у нас. Также у нас трассы уходят в то помещение, это хозяйская спальня, и в этой хозяйской спальне есть санузел. Вот в квартиру мы переделывали вот с этого участка. Что мы в итоге получили? У нас есть один ввод в квартиру, одна сантехническая ниша и вот такой шлейф из горячего и холодного водоснабжения внутри пола. Все, но тем самым мы сэкономили заказчику денег на сборке нескольких сантехнических ниш, также мы оптимизировали э, вот этот узел, объясню чем, у нас одна система от протечек, которая э, перекрывает воду в любом участке, где у нас расположены мокрые зоны. Друзья, всем спасибо за просмотр, надеюсь данный ролик для вас был информативный, стало более понятно, допустим, что мы делаем, почему мы делаем это так. Также хочется, Артема уже нет, мы его отпустили, хочется сказать ему огромное спасибо, что он смог выехать на наш объект, посетить, проконтролировать и посмотреть, все ли у нас сделано так, как должно быть в соответствии с требованиями производителя данного бренда.